Да, нифига себе, ай-яй, вот это грибочек, ага. Ну-ка, давай его делай, елки-палки, здорово, ай-яй, молодец, вот это да. О, о. Боробичок, блин, Нату натуральный, да? да? Да, натуральный. Кстати, вот знаешь? грибницы полно, я поглядел, есть. грибницы есть. есть. Я сюда, 30 лет, хожу. Я тоже сюда вожу с детства. Ты из, бу... я... из бабу... Ты из Бабушкина? Нет, я дежу с дежурства с Чикаго. А, с Да, когда, когда маленький был, я а, а как вас звать-то величать? А? Как? вас величать? Виктор. Виктор? А, очень прекрасно, мне меня Алексей. Я делаю репортаж, независимый народный репортаж у меня. Я выставляю все в интернет, на YouTube, ВКонтакте, Водоклассики. С интернетом не друж? Ну, нет, так. Нет? А дети? Я не знаю. Друг, нет. У -у -у. Ну вот сколько ты вот сегодня нашел примерно штук? 15. Штук 15? А во сколько пришел? 10. 10 пришел? Здорово. А я вот пришел, считай, пол седьмого, но ну, я большинство сыроежек нашел, этих вот, зеленых, крепких. Ну, зеленые, пулочки попадают в сыроежки такие беленькие. Ага, ага, попадают. да? Ну, вот я ну я попал, знаешь, сколько белых? Ну, наверное, может быть, чуть поменьше. Может быть, штук 8-7 вот так вот нашел. И эти, знаешь, я не знаю, ты собираешь, нет, эти поддубники? А есть такие, они здоровые. Тёмные, или... такие. Срезаешь синий. Они, знаешь, кстати, сладкие. А, Ну, нет, они, вот я, у меня жена, знаешь, у меня жена с луком делает такие сладкие. Отличные. А? Ну, может быть, я, знаешь, это мы... Чисто, это... А, а, а это вот натуральные поддубнички, они крепкие я такие. Знаю, я, видел их я их не срезаю. Но я встречал, чтобы я так, ну давай поглядим, сколько там грибов тогда покажешь. А Ну-ка. Я сейчас просто обзор сделаю. Так, это... ну открой. Ага. ну, -ка, ну -ка. Я просто Во! Нормально. Вот это я понимаю. Во. Отлично.